О жизни – это семья и свобода, свобода выбора, свобода перемещения, свобода принятия решений и слово «свобода» в самом широком смысле этого слова. Ну и так, сегодня у нас немножко необычный будет вебинар, я <coughs> взяла немножко темы, которые меня очень волновали и попытаюсь совершенно, казалось бы, Темы, которые не, под... не причастны к лямбре, на самом деле, очень даже к этому мы имеем отношение. Я думаю, что вы вместе со мной пройдете этот путь, и мы с вами придем к какому-то логическому совершению. Итак, в первой части я расскажу о таких глобальных вещах, а во второй части мы с вами поговорим, именно вместе с вами, о том, что беспокоит нас именно компания «Лембре». Итак, начинаем. Рада вас всех видеть. Столько здесь городов, весь, вся наша Россия, Казахстан. Так. В России примерно у нас сейчас 5% безработицы. Это общеизвестная цифра. И она в принципе не такая большая, потому что во многих странах цифра безработицы большая, побольше. Но сейчас появилась довольно-таки сильная угроза. Через 5-7 лет безработица может оказаться в России и не только в России, но и во всем мире 40-50%. И возникает вопрос, откуда же такая бешеная цифра, угрожающая цифра? И э, угрозами, угрозами основными для нас являются не мигранты, не то, что э, бизнес переносит в другие страны, о чем без конца говорит до утра, А угрозы для нас является искусственный интеллект, роботы. Сейчас роботы очень сильно, очень интенсивно входят в нашу жизнь и идут сокращения, сокращения тех профессий, которые которые очень легко заменить. И вот мы сегодня посмотрим, а не попадаем ли мы сюда. Вот смотрите, Сбербанк взял и уволил 3000 человек. Причем эти люди, юристы, вы представляете, это люди, которые столько сил, столько знаний имеют, столько сил вложили, чтобы получить свои дипломы. И работают ведь не просто так, там, юристами в таких крупнейших банках. Это люди уже ну, не просто с простыми способностями или какими-то другими качествами, а именно люди, которые могут добиваться чего-то в жизни. И вот они, эти люди, оказались неудел. Конечно, их на улице совсем не выбрасывают. Всем им предлагают переобучение в разных областях смежных, но вот только себе представьте, буквально лет, наверное, 5-6 назад огромное количество родителей пыталось дать детям своим образование юридическое. И очень много сейчас людей с этим образованием лишних. И вы, наверное, тоже слышали, что, например, профессии менеджера вообще практически сейчас не востребованы, хотя... Даже вот такая профессия юрист-менеджер, ну, я знаю, что очень много было людей, которые обучались на таких курсах, ну, вернее, на таких факультетах. И вот все эти люди сейчас будут, вернее, не все, но очень большая часть этих людей будет неудел. Так, двинемся дальше. Вот смотрите, зачем платить человеку, если робот работает лучше? Он не устает, не делает перекуров, не гоняет чаи на работе, не уходит на больничный или в декрет, не откашивается с работы, ему не нужен отпуск, не надо плодить декретные, не надо заботиться о детских садах и так далее, там, детские какие-то летние там, лагеря и так далее. В цехах даже не надо включать свет, так как робот может работать в темноте. Вы представляете, какая это экономия? Вот я хочу задать вопрос. Вы просто вот представьте себе, что вот такой супермен, суперчеловек, и который вот обладает вот во всем этим, вернее, лишён вот этого всего, то, что сейчас на слайде, представляете ли вы, каково его качество работы и насколько он вообще будет востребован на любой работе? То есть человек, который не устает, может работать в, других, в любых условиях. Ему не нужны никакие больничные, никакие декретные, никакая там материальная помощь. Он будет работать, работать, работать, работать. Пока его, он где-то там, какой-нибудь шурупчик не отвалится, его подвалит, и он опять будет дальше работать. Идем дальше. Вот... Сейчас я буду говорить о тех компаниях, которые в этом сегменте. Как они себя автоматизировали и как делают многомиллионную прибыль при помощи вот этих всяких роботов, чат-ботов и при помощи искусственного интеллекта. Скажите, меня слышно вообще? А только как будто я сама с собой разговариваю. Пишите, пожалуйста, плюсики, если меня слышно. 40 лет назад, когда я училась в школе, говорили, что будет все автоматизировано. Слышно, спасибо. Да, 40 лет это большой срок, но сейчас все идет, все развивается галопом. Вот смотрите, сейчас, я сейчас буду говорить о тех компаниях, о тех бизнесах, спасибо, Наталья, а тех бизнесов, которые существуют, уже работают и получают огромные-огромные прибыли. И у меня к вам будет такая просьба, если вот все, все то, что сейчас я буду говорить, если вам где-то откликается, или вы хотите что-то там добавить, чтобы я дальше быстренько не прошла, восклицательный знак поставьте, и мы подождем, когда вы напишете свой отклик. Если у вас есть такое, какие-то будут какие-то мысли, я бы очень хотела, чтобы у вас эти мысли появились, потому что к чему я вообще весь этот разговор веду, вы сами понимаете, я веду этот разговор, вообще все это логически нашему родному лямре. Итак, вот такая компания Су существует, Андер Арма. Она анализирует шопинг ваших вещей. Ну, к примеру, допустим, вы купили кроссовки, купили футболки, какую-то другую там одежду, и у вас есть такая программа в телефоне. И вот этот, это приложение запоминает, когда вы купили, например, вашу футболку и какой у нее срок. Когда срок носки заканчивается, вам идет сигнал и говорит: Ну давай, дружок, пора новую футболку покупать, или новые кроссовки. А как это купить? Кнопка «Купить», «Доставить», «Заплатить». Три кнопки. Вы представляете, что сейчас идет? Мы говорим, что сейчас передовые технологии, у нас сейчас интернет-магазины и так далее. Вот в данной ситуации, вот в данном бизнесе, как вы думаете, где здесь интернет-магазин? Есть ли он здесь вообще? Если у нас есть всего телефон, кнопочка, к вам привозят то, что вы просили, они забирают ваши деньги, и вы расплачиваетесь там да, с карточкой, и вы получаете то, что надо, примерили, это взяли, это не взяли. Где здесь интернет-магазин? если он вообще? Как вы считаете? Давайте немножко пошевелимся. Как вы считаете, есть ли здесь интернет-магазин? Вообще в том понятии, в каком мы а, привыкли думать. Мы ведь иногда заказываем по интернету что-то. Кто-то лекарства заказывает, кто-то заказывает там билеты. Лили Майва, думаю, что есть. Ирина Шнякина есть. Так, на нет. Так, еще какие мысли... И хочу вам сказать, что интернет-магазина здесь практически нет. Потому что связь идет между вами и той организацией. И в таком классическом понимании интернет-магазина его здесь нет. Вот если мы немножко подумаем дальше. Вот смотрите, есть такая компания Amazon Dash. Вообще компанию Amazon вы, наверное, слышали. Не, невозможно не, не слышать. Скажите, вам известна эта компания? Она известна тем, что это интернет-магазин. Так. Немнож, немножко отстаем. Так. Неизвестно, Гульдина. Или это был ответ на другой вопрос? Так. Известно, Гульнас. Ну я думаю, что, наверное, нет человека, который бы этот, этот Amazon не слышал. Это тоже китайская компания. AliExpress, да, есть. Да, ну, по другим названиям. Вот эта компания, Amazon, она создала такое приложение Amazon Dash. Даже не приложение, это маленькая кнопочка. Предлагают нам, к примеру, любому потребителю кнопочку. Эту кнопку где-то дома устанавливают. И это практически датчик. Тут уже вообще про интернет-магазин вообще речь не. Потому что это уже идет кастомизация, вот такое слово, кастомизация, то есть обслуживание как бы клиентов в чем целенаправленно. И вот эта кнопочка у вас находится, к примеру, у вас дома. Ну, закончился, допустим, сахар, закончились сливки, закончилась кофе, там кофемашина и так далее. Они, они занимаются... Одна часть бизнеса занимается этим. Вы нажимаете эту кнопочку, и там несколько только ответов. Открывается меню, и вы, и вы видите, вам уже подсказали, что у вас заканчиваются запасы, и вам нужно вот это-вот это докупить. И вы говорите, вернее, вы там пишете, отмечаете, он вам подсказывает купить, вы говорите, да, он говорит, сколько, допустим, сахара, вы говорите там. Сколько коробок или килограммов и так далее. Сколько коттен, допустим, 2 килограмма и так далее. И через 2 часа, это вот ровно буквально 2 часа, не, не больше, у ваших дверей уже стоит, ну, не скажу, что это робот, пока это человек, и он уже привез вам. Все то же самое, например, стиральный порошок у вас закончился, с утра встали, зубную пасту забыли и так далее. Вот она, спасительная кнопочка. Скажите, здесь есть интернет-магазин? Здесь уже я написала ответ, интернет-магазин нет. И что интересно, вот вам нравится такое обслуживание, как вы считаете? Все очень упрощается. И вот что интересно, один раз такая кнопка зайдет к вам в дом, и ее уже оттуда не выгнать. Скажите, удобно это или Нет. Вам было бы это удобно? Напишите «да», если вы считаете «да». Если нет – «нет». Так. Чуть-чуть задержка идет. Кто бы хотел такую кнопочку у себя дома иметь? Угу. Так. Значит, насколько я поняла, вы говорите про удобно или нет. Да? Так, Назия. Да, ой, все, поклетит белого. Да, Ирина. Нет, а за доставку товара они берут. А вы как считаете? Или бизнесмены это делают бесплатно? О, Назия, вот чего я ждала. Умница, умница. Еще бы из с духами косметикой нашей так. Вот, это именно тот момент, ради которого я создавал этот вебинар. То есть я хочу, чтобы у нас в голове, в наших мозгах что-то немножко стало проясняться. Сильнейшая конкуренция идет. И мы должны что-то из того бизнеса, крупного, среднего бизнеса брать для себя. Почему бы нам это тоже как-то не, не пристроить? Вот об этом тоже немножко поговорим. Так, нет, совсем будет ленивый. Да, берут. Но вот лично, и бывает, знаете как, допустим, вы что-то забыли купить. Это настолько удобно. Но э, вот вы мне тут написали ваши отношения, но в бизнесе вообще, если мы говорим про бизнес, это очень популярные, огромнейшие прибыли. Вот компания Round Refill. Эта компания занимается медикаментами. Допустим, ну тоже есть свое приложение или там свои какие-то канальчики. Допустим, у человека, он выписали ему таблетки или там какие-то порошки. И он их использует. Ну и в какой-то момент он, ему, они у него заканчиваются и нужно их докупить. И вот эта программа, она заранее... За несколько дней говорит, слушай, дорогой, у тебя заканчивается, ты думаешь об этом или нет? Я вот за тебя подумал. И человек говорит, да. Есть так, такой специальный у них даже, очень, я смотрела, очень интересно, такие капсулки закрытые для лекарств. И в эти капсулки отправляются таблетки. Точно так же это все надо. Представляете, вот это все, вот все эти заказы, как обрабатываются, вот эта вот частичная логистика, это все абсолютно автоматизировано, абсолютно. Даже уже сейчас есть компании, где разносчики пиццы уже роботы, но единственное, что они не научились подниматься на этажи, но до подъезда, до дверей, они доходят. Кроме этого, вы, наверное, слышали, что уже пытаются дроны вот наших Почты России. Тоже пыталась доставить, но что-то у нее не получилось. То есть буквально через полгода-год это все будет уже действовать. С духами никак не связано. Думаем, думаем. Наша задача и слушать, и еще думать. Про наш бизнес. Так, вот вся эта служба, она помогает пациентам не пропускать прием лекарств. То есть это очень важная миссия. Ну и, кроме того, количество продаж, когда они вот это автоматизировали, резко возросло. Так, компания Люк. У человека один раз снимают мерки, затем ему раз в неделю присылают видео. Ну, там, как он просит, с какой-то периодичностью, с десятью, или там ты сколько заказываешь, как сейчас говорят, лук, луками. То есть это, ну, прикидами грубо говоря. То есть если вот мы идем в магазин, как правило, когда вот на манекене там подобран костюмчик, шарфик какой-то там, кулончик, очень часто, вот, например, я так делаю, и я думаю, что многие наши женщины так делают, мы покупаем сразу все. Потому что все подобрано специалистами, мы берем. И вот это видео человек получает, и он говорит, вот, допустим, вернее, Опять нажимает на кнопки, вот это, вот это ему нравится, я бы хотел примерить. Ну, так разговор не ведется, но подразумевается. Подъезжает к ним человек с, с образцами. Если нравится, оставляет, потому что у него есть все мерки. Он один раз это все сделал, и под этого человека он всегда подбирает образ, да, у нас... Он подбирает под этого человека, под его, допустим, цвет волос, под его рост, под, допустим, под его нужды, например, это нужно для бизнеса, или это casual, или так далее. То есть, вот представьте себе, к вам в дом приехали, вы примерили, расплатились и проблем нет. И я думаю, что это даже дешевле, чем ходить примерять, потому что это все автоматизировано. Поэтому идет и прибыль гораздо больше. Так, ну вот уже и стилисты, и не нужно, как, как все это подобрано специалистами. Так, если, бы, если вы хотели бы такое, можете написать, хотели бы. Мне вот интересно, как у нас сейчас публика вообще реагирует на это. Абсолютно на все новое человек сначала реагирует отрицательно. Я помню, когда появились стиральные машины автоматически, многие говорили, ой, да какая разница? Какая разница? Я вот себя очень хорошо помню, когда а, мы ездили еще на, ну, были российские, советские машины, и потом а, можно было купить уже иномарки. И там говорили, вот у них это, стекла поднимается автоматически. Я вот очень хорошо помню, как я про себя тогда подумала, господи, да какая разница? Что я не могу вот так вот покрутить, и стекло это подняться. А вот сейчас, когда мы выбираем машины, нам нужно все автоматически, чтобы стекло, чтобы не просто там был кондиционер, а либо контроль чтобы был здесь автомат, автоматически, чтобы было место в машине, куда кофейные стаканчики ставят. Мы подбираем абсолютно все. И прогресс очень быстро-быстро идет. Это вначале кажется, что ой, да что такого, я и так могу. Любим нравится. Да, Люба у нас современный человек. Вот смотрите, еще одна компания. Скажите мне, если среди вас люди, которые копят деньги, умеют, вернее, копить регулярно от каждого дохода какой-то определенный процент, там 10, 20, 30 процентов, вы кладете куда-то, я не имею в виду в кубышку, а, например, там на счет, какую-то определенную карточку и так далее. Есть среди вас такие дисциплинированнейшие люди? Напишите, пожалуйста. Если среди вас, если вы не являетесь таковыми, вот Гульнас и Дрисовы есть. Отлично. А теперь давайте, кто у нас такие? Мама. Ну, старшее поколение, это у них в крови. Я про своих родителей тоже, кстати, могу такое сказать. Как, как ни странно, вот у них две пенсии, у нас у папы очень хорошая пенсия. Мамина пенсия всегда почему-то идет на книжку. Я удивляюсь этому. И вот смотрите. Ну бы нет. Кого еще нет? Стесняемся сказать. Ну, может быть, у вас, конечно, большие кубышки. Ну, ладно, давайте пойдем дальше. Вот эта компания. У меня папа был такой. Вот как нас выучила та власть собирать деньги и насколько мы сейчас расхлябаны. О, разве я молодец, есть. Вот про эту компанию расскажу. Есть, есть, он так и называется bot Digit. Вот это робот Robot Digit, И он позволяет снимать 20% с ваших покупок. Например, вы пошли в кафешку. Чашку кофе взяли, там, допустим, за 120 или там за 80 рублей. 20% от 80 рублей уходит в этот счет. На этот счет уходит. И накопленные деньги вкладываются в акции, различные ценные бумаги. И, вы знаете, это настолько удобно, потому что, допустим, 10-20 рублей вы никогда не понесете. Ни в кассу, ни куда-то там. Для нас нам кажется, что слишком это мелкие деньги. Да чего я буду эти деньги, копейки собирать? Но, кстати, почему люди такой бизнес создают, именно бизнесмены, потому что вот собирание 10-20 процентов от любого, от любой, от любой полученной суммы, это как раз одна из характеристик бизнесменов. Они именно это вот в первую очередь делают. А мы это как раз не делаем. Вот надо задуматься, почему мы тогда такие, не буду говорить, какие. И, и, и хочу вот здесь задать вопрос, вот здесь он написан. Как вы думаете, какой профессии угрожают такие бизнесы? Вот здесь очень правильный вопрос. Какой профессии или каким, допустим, работникам, работникам чего угрожают такие бизнесы? Кто лишится работы? Нас тут много, давайте-ка мы напишем. До этого я вам вот вам говорила, какие профессии будут сокращаться. И что удивительно, банки, друзья, молодец, банкиры, банки, отлично. Ледя, Люба, друзья, отлично. Девочки. Вы представьте себе, профессии банкиров и банков тоже на 40-50% сократится. В первую очередь. В первую очередь именно банки. Кстати, вы знаете, что такое блокчейн? Если знаете, напишите да. Если нет, напишите нет. И я стараюсь объяснить. Ну, я не говорю там про биткоины, я в них не, не особо разбираюсь, но блокчейн это немножко другое, но все-таки это тоже мы должны об этом знать. Нет, да, Гульбина знает. Так, еще. Нет. Вот смотрите, блокчейн это два английских слова, но блок это понятно, блоками чейн это цепь. Ну, цепочка тоже может чейн называться, но в общем это цепь. Вообще это вся наша такая финансовая жизнь, она состоит из транзакций. То есть, ну, к примеру, допустим, возьмем, мы покупаем, к примеру, квартиру. Люди часто бывает так, покупают квартиру, и там не прописан тот человек, который по каким-то причинам уехал в какой-то другой стране, временно находится в командировке или там в местах не столь отдаленных и так далее. И потом появляются проблемы. То есть вроде ты честно все купил, а оказалось, что ты нарушил и под большим вопросом ваши деньги. Вот смотрите, почему это так происходит? Давайте подумаем, почему так происходит? Почему этот человек не был зафиксирован в этой квартире, например? Но здесь я долго вас спрашивать не буду. Потому что, знаете, у нас очень часто можно что-то переделать, что-то не показать. Ну, можно, грубо говоря, немножко обмануть и так далее. А вот когда ведут вот эти транзакции типа блокчейн, они будут так такими, что никто абсолютно ни под каким предлогом не может ничего изменить. То есть, допустим, вам нужно узнать про эту квартиру, вы подключаетесь ко, всей, ко всем этим блокчейном, цепочке к этой, и узнаете, что было с этой квартирой прямо от самого начала и до конца. И абсолютно никто туда не может вмешаться. Кстати, вот такие вещи мы уже на себе сейчас чувствуем. Вот если среди нас здесь есть руководители агентств, то мы сидим в программах 1С. Если мы делаем сегодня накладную, допустим, вы пришли на склад, вам накладную выбили, сегодня эту накладную как бы до вечера еще можно изменить. Допустим, вы говорите, ой, не подошел, допустим, этот аромат, да, можно я, допустим, возьму другой. Вам могут пойти на навстречу, а на завтра вы уже это накладное поменять не сможете, ни под каким предлогом. Вот это примерно уже то, что сейчас будет называться блокчейн. Но это очень грубое, вернее не грубое, а примитивное объяснение. Это мне один человек объяснял, когда вначале он своим языком объяснял мне банковский работник, вот эту всю эту систему, я практически ничего не поняла. Но когда он мне вот так, вот так вот прямо объяснил вот мне стало ясно. И вот смотрите, и у нас по жизни теперь вот это все будет как бы внедряться. Это тоже своего рода идет интеллект, уже не, не человек работает. Так, идем дальше. Так, теперь давайте мы... Ну вот здесь, сейчас я секундочку посмотрю, у нас здесь... Я еще не про все бизнесы здесь сказала, конечно. Их очень много, но э, один из таких, вот я хочу сказать, э, вот, например, есть магазин свадебных платьев. Как он работает, как они работают? Вы представляете, что очень сильнейшая конкуренция, и э, в, ну, вообще в любых областях, и вот особенно в таких свадебных, потому что там доход очень даже хороший В такие моменты люди, как правило, не экономят. И... Э, вот создали такой бизнес: выезжают к невесте на дом с платьями своими, предлагают ей разные фасоны, приезжает сразу же визажист, выбирается платье, платье выбирают и для подруг невесты, фотографируются, тут же селфи отправляют, бутылку шампанского. В общем, все это в, такой, в таком как бы радужном свете. И естественно когда люди покупают увидят меряют эти вещи они в большей части покупают вот это тоже бизнес он практически частично на земле и я думаю что здесь чего-то не хватает в этом бизнесе как вы считаете Так, чип уже вставляет на тело, которое определяют, какие есть заболевания на начальной стадии в организме, чтобы вовремя предупредить и диагностику ходить. Не надо для прилавки у нас заказывать колострово. Я подвела очень виртуозно, классно. Все правильно здесь, умница. Так, ну у меня вот был предыдущий вопрос. когда привозят свадебные платья, когда приезжает визажист? Когда все это фотографируется, как вы считаете, вот в этой цепочке, ну, скажем, даже это блокчейн, чего не хватает из нашей области? Кто быстро сообразит? Какой профессии мы сейчас пытаемся научиться? Ароматов не хватает, арома стилиста здесь нет, парфюмерного стилиста. Почему бы его с собой не захватить и осчастливить всех там? Так, думаем, девочки, думаем. Так, ну что, теперь вот смотрите этот слайд. Находимся ли мы в группе риска, именно мы, работники таких областей. Вот смотрите, 42% сокращения в рознице, оптовой торговли, транспортировки. Каким-то боком мы здесь тоже касаемся всего этого. 40% сокращений будет в сфере услуг. Единственное, что мы, мы здесь в лучшем положении, нас невозможно сократить. Так ведь? Попробуйте нас что нибудь сократить. Но работа может поубавиться. Поэтому мы тоже должны быть здесь на и будем думать. Давайте теперь более предметно поговорим о нас. И... И э, в этой конкуренции у нас должно быть свое место. Вы понимаете, да, что никто нам его добровольно не отдаст. Я когда вот эту цифру увидела, я вообще ужаснулась. В прошлом году появилось около 500 сетевых компаний. Это сколько у нас появилось конкурентов. Вы только себе представьте. У нас же столько людей не появилось, а компания появилась. И мы как-то должны с ними конкурировать. Как вы думаете, как мы будем? Вы свои мысли немножко сейчас в кучу собираете или отмечаете. Мы еще на это поговорим. Так, теперь давайте дальше. Что такое продажи? Поговорим конкретно про продажи. Ну, что такое продажи? Во-первых, мы понимаем, что любой бизнес – это, это товарооборот. И процент наш, второй, второй вид заработка, он зависит, от товарооборота мы получаем 5%. Если первый вид заработка это у нас конкретно продажа, которая у нас тоже замечательный заработок, а второй это процент от продажи других. И нам любой ценой нужно увеличивать товарооборот. Кто у нас вообще занимается продажами? Напишите, пожалуйста, кто вообще занимается продажами. Ну, я имею в виду, не только каждый день мы ходим в продажам, это потребление, это, допустим, мы дарим, это мы конкурсы организовываем, мы все равно продвигаем свой, свой товар, свою продукцию. Так, Америку догоняем, друзья. Ну, не знаю, Америку нам бы себя немножко, но ну, если постараемся, может, и довоним. Так, Рызия, новый подход к бизнесу продаж. Так, это был ответ, наверное, на мой предыдущий. Так, вот пошли ответы. Значит, Людмила, умница, я знаю, что ты занимаешь Любу Каплун. Она не только занимается, она нам очень хорошо рассказывает об этом. Вот, посмотрите, сколько я, я, я, я. Это просто замечательно. Это просто замечательно. Татьяна, еще Татьяна, Ольга, Зурхабера, Земфира, Низия, Люба, Людмила. И еще, и еще, и еще, и еще. Вот смотрите, боль нас, вот представьте себе, что нас пытаются задавить, нас пытаются обогнать, пытаются улучшить свое качество обслуживания. И мы вот в этой, в этой ауре, вообще вот в этом находимся, в этом хаосе, в таком хаотичном движении брауновском. И нам нужно отсюда выползать, причем выползать с честью, с хорошими деньгами. И вопрос, конечно, идет по продажи. Как продавать, как конкретно людям предлагать. Об этом мы уже говорили, говорили не раз. Практикум продаж многие прошли. Мы все там выучили, что мы должны предлагать выгоду. Мы не просто качество товара, а именно выгоду. То есть какую-то мечту мы продаем. Человек себя видит, и вот он покупает. Это мы очень детально разбирали. Если кому-то интересны эти темы, вы вернитесь в архив нашего обучения. Там есть эти темы. Ну и, конечно, практику продаж мы все прошли. Я думаю, что здесь многие прошли. Конкретно там мы эти темы разбирали. Вот во всем этом огромном, огромном мире продавцов мы должны как-то выделиться. То есть мы как-то должны привлечь к себе внимание. А как мы это можем? Вот такое понятие есть, как ловушка внимания. Как вы думаете, как мы должны выделиться? Вот здесь я остановлюсь и подожду ваших ответов. Как мы, красивые дамы, как мы, красивые мальчики, девочки, можем выделиться? Скажите мне. Напишите. Это как бы я задала вопрос. Это как в анекдоте. Кто-то сейчас получит по наглой рыжей морде. Так и я уже сказала. Где у нас хорошие продавцы? Какие у вас ловушки внимания? Ну, давайте мы расскажем и другим про это. Где у нас тут Зорхобера хорошо продает? Где у нас Назия хорошо продает? Так, какими ловушками внимания вы пользуетесь? Как вы привлекаете людей? Скажите конкретно, задаем вопрос. Люба как он здесь писала, Земфира писала. Как вы, считай, как вы привлекаете внимание? Самый первый, самый первый, первый, первый, первый шаг. Если на вас не обратили внимания, как бы взглядом прошли мимо вас, все, продаж закончилась, не начавшись. сформулировать. Никто не может так, Людмила. Быть внимательнее к клиентам. Очень внимательно слушать и слышать. Это очень замечательно, Людмила. Но сначала ты не успеешь ничего сказать, надо сначала нам. Чтобы тебя просто захотели выслушать. Это называется ловушка внимания. Ребята. Улыбка. Это тоже хорошо. Но вначале еще ловушка внимания. Самому выглядеть, их пахнуть хорошо, да, это похоже, имидж замечательно. Так, мы продаем сначала улыбку. Вот, знаете, в связи с этим я недавно прочитала одну вещь, вернее, одно высказывание американцев. Ну, американцы к нам часто ездят, потому что у нас довольно пятерки стали дешевые. И, ну, они приезжают со своими стереотипами, как правило, они пытаются там улыбаться. И вот он, когда уже закончил свою поездку, он сказал такое выражение, если хочешь, чтобы тебе дали в морду в России, улыбайся мужчинам. Вот про улыбку я хотела тут немножко пошутить. То есть улыбка, она, конечно, важна, но она, наверное, не в самый первый момент. То есть вот, допустим, входит ваше, допустим, вы сидите в офисе, и входит там несколько человек. Кто-то это предлагает, кто-то это предлагает, свой стиль. Блюдо замечательно. И люди обращают внимание. И они как-то сразу, прям в первой секунды, выделяют вас. Так, ну давайте скажем, что это имидж, что это, возможно, улыбка, что мы как бы доброжелательно человек настроен, тоже видно, свой стиль. Да, друзья, мы должны продать себя. Замечательно. То есть мы должны выделиться. Ну, про то, что выделится, здесь давайте я этот слайд давайте назад верну. Здесь мы напишем, как должен выглядеть, допустим, распространитель-продавец сетевых компаний. Особенно нашей французской компании, которая предлагает такие замечательные вещи. Как мы должны выглядеть? Давайте разберем. Человека с ног до головы. Какая у него должна быть прическа? Как с <свят> да Это точно. Слышит наш парфюм. Так, ну парфюм услышит наш парфюм. Да, это можно, если человек рядом находится. Но если вы вошли в комнату издалека, дверь открыли, и от вас пахну, я... Не думаю, что они там, они, скорее всего, там скажут, о, какой запах. Гель уловимый, как с витрины. Дорого, надея, вот точно. Вы должны выглядеть дорого. Кстати, вот у меня есть структура человека, и когда про нее говорят, вы знаете, вот одна дама к нам вот приходит от вас, я не знаю, как, как ее зовут, но она вот дорого одевается. Вот, прямо дорого, подчеркнули, дорого одевается. Ну, возможно, она не так много одевается, но, видимо, стиль есть. Стильно, Галиночка, молодец. Ярко. Ну, здесь можно и ярко. Это все-таки не деловая встреча. Здесь креатив очень допускается. Так, стильно, ярко. Значит, ну, давайте немножко убыстрим. Значит, здесь у нас должна быть соответствующая прическа. То есть, это голова не так, как тормозила головой, прическа. Вообще, когда человека мы встречаем первый раз, почему-то, почему-то мы сразу смотрим вот на его лицо, прическу, и через некоторое время глаз обращает внимание на ноги, на обувь. Вычищена ли обувь, не стоптана ли она. Вот обувь почему-то тоже имеет значение. Вот вы сами ради интереса проделаете такой эксперимент и обращаете ли вы внимание, какая обувь у человека. Стильно, ярко. Да, Галина, вот ты у нас хорошо продаешь, ты точно выглядишь стильно и ярко. Так, нужно проявить внимание, связанное с этикетом поведения, с культурой. Это замечательно, смотря где вы продаете. Действительно, у нас есть отличия в культуре разных в разных нациях, в разных общинах человеческих. Это тоже очень важно. Это одно из таких, знаете, поведенческих приемов, принципов, очень важных вообще в принципе. Мы прекрасно понимаем, когда, допустим, помните, мы все приехали в Дубаи, в Эмираты, и, и все почему-то мы не захотели ходить там с голыми плечами, решили немножко там шарфиками прикрыться, потому что какая-то культура в нас есть, мы уважаем местное население, хотя у себя мы позволяем гораздо больше. Так, да, мой папа всегда говорил, самое важное – голова и обувь пудичные виды. какой у тебя папа? Руки ухожены – это в первую очередь, потому что мы показываем наш товар, нашу продукцию. Мы открываем красиво наши пробники. Я вот не раз уже говорила, вот есть у нас одна дистрибьютор, вот она открывает шкатулку, у нее такой маникюр, она вообще так красиво одевает, и открывает это все, и она достает эти пробники и говорит, ой, вот это мои девочки, это мои мальчики, то есть мужские ароматы, женские. И Вот люди уже уже как бы уже любят то, что она предлагает. Никогда в жизни у меня не было маникюра, и знаю, что это не хватает. Я в Тельду маникюр. Давай, Люда, удачи тебе. Сделай такой креативный маникюр. Ну ладно, на образе мы немножко застряли, пойдем дальше. В общем, на, иногда мы говорим, ой, да ладно, и так пойдет. Но девочки, это ни в коем случае делать не нужно. Особенно, когда мы предлагаем продукцию. Я помню, в самом начале, когда мы начали работать, у нас была одна дама, которая... вот. Делали ей замечания, она в пуховой шале была. Как ты продаешь французский буквы в пуховой шале? Ну, вот она, наверное, мерзла, все прочее. И потом, конечно, немножко не появились деньги. Она, она все равно одевала эту шаль, но одевала она ее очень красиво. Поэтому любую вещь можно как-то пристроить и пристроить как-то ну, креативно слово здесь подходит. Дальше идем. Жесты и мимика. Вы никогда не обращали, как вы руками машете, где ваши руки. Иногда вот буквально недавно я была в магазине, и вот я, я просто зашла. Но когда это вообще целые целый да, когда мы заходим в магазин, и как к нам подлетают продавцы, и начинают говорить, какие у них акции. И уже я и часто бывает, я захожу, когда на меня налетают два продавца и начинают рассказывать, и обвих, и обратно выхожу. Просто у меня уже нет сил им что-то говорить, и вообще желания нет. И вот смотрите, я зашла вот буквально на днях в один магазин, вот вроде продавец нормальный, обменяемый, и вот она показывает, и руками машет, машет что-то вот рассказывает там. Не правда, конечно, и маникюр был красивый, но я постоянно боялась, как бы она мне в ухо не заехала. <смех> в итоге я от отшатнулся и потихоньку-потихоньку свиняла. То есть вот это тоже нужно учитывать. И еще есть вот это миника. То есть, когда мы разговариваем, мы даже иногда не замечаем, как иногда мы в курчинку Когда мы вот этот отец с кем-то разговариваем там в кругу, это очень мило, прекрасно. Но на публику это не всегда работает. То есть это мы тоже должны немножко контролировать. Так, ну вот здесь очень важные моменты. Речь грамотность, слова, паразиты. Ну, речь, я думаю, что мы уже немножко работаем, как мы преподносим, как мы рассказываем о товаре. Мы, ну конечно, здесь стараемся не делать грубейших ошибок, которые уже первый показатель. Мы все знаем, что у нас каталог, а не каталог. Что надо говорить? Позвонить. Ты мне позвони, ты мне позвонишь, а не позвонишь. Там Не, квар, не квартал, а квартал. Я каждый раз привожу этот студенческий анекдот. 50% моих доцентов говорят портфель. Вот, вот этого, конечно, не должно быть, потому что есть довольно-таки большая категория людей, особенно старшего поколения, которые очень резко реагируют на такие так, ну, грамотность есть, конечно, я думаю, что у нас особых нареканий, наверное, нет таких уж прям больших. Ну, и бывают слова-паразиты, к сожалению, мы все этому подвержены, но все-таки надо, надо как-то немножко избавляться, это такие, как там, это самое, там, как вы, бы... ну, к сожалению, у нас у всех они встречаются, но нам надо следить за собой, чтобы их минимизировать. У нас все-таки разговорная речь, рассказывает это все, но стараться все это минимизировать. Потому что это очень сильно ухудшает наш личность. И вот смотрите, когда мы разговариваем с человеком, надо его всегда называть по имени. Вот имя человека, его имя, это самое-самое ласковое, ласковое слово. Это самое желанное слово. Есть такие продавцы, такие, ну, допустим, в сервисе, как правило, они когда знают вас, как вас зовут, и они этим очень умело и хорошо пользуются. Вот последний раз я в Москву ездила и обратно была на, на поезде. Знаете, у нас попала такой, такая проводница, что это просто, я не знаю, это просто чудо. Она практически чуть не всех по имени почему-то запомнила. Вот она, когда что-то ко мне обратилась, причем она по имени даже обратилась, я сначала думала, может ли меня тут кто-то знает? Я повернулась и потом думаю, ну нет, что-то мне показалось, я отвернулась. Она мне опять, я, знаете, я была в таком приятном шоке. И когда вот она в нашу купе зашла, там, она и к обращалась, прощалась. Так, я говорю, как вы запоминаете такую тему? Она говорит, ой, где ты же когда вот проверяешь, когда это, это вообще легко запомнить, если захочешь. Ей там столько благодарности написали, столько там как раз, этих хороших слов. Мне там... Книга благодарности пухлая от всех комплиментов. Ну, про комплимент мы тоже знаем, просто лишний раз напомним. Здесь, конечно, не нужно путать комплимент и, и знаете, такую хвальбу какую-то. Очень часто люди говорят там комплимент, а иногда как бы бывает сверху вниз. Вот эта вот хвальба, она такая, она как-то сверху вниз. Вот это нужно... Различать. Иногда вот даже по названиям оно не различается, оно может различаться по тону. Это вот такие тонкости, которые, если кто-то хорошо умеет этим пользоваться, то это вообще высший пилотаж. Ну и улыбка, улыбка. К счастью, здесь многие говорят, это замечательно, что у нас уже квалифицированный персонал. Так скажу Так, дальше идет у нас профессионализм. Профессионализм здесь включает все. Здесь умение подбирать продукцию, здесь умение показать выгоду, здесь умение человеку, человеку задать правильные вопросы и ответить на те вопросы, которые он как бы задает, но не всегда, не всегда он проговаривает. И здесь немножко надо придерживаться такого правила, что у нас два уха, один рот, То есть человек здесь должен обязательно сначала сам все сказать. Не надо интерпретировать его слова. И вот в это, во всем этом клиент нас покупает в совокупности. То есть прежде чем у нас купить, он покупает нас. А уже потом он у нас покупает продукцию. Так, мы идем дальше. Время идет. Так, вот смотрите. Я даже здесь восклицательные поставила, восклицательные знаки. Скажите, пожалуйста, вот то, что я перечитал сегодня, вот эти бизнесы, в каком из этих... Вы увидели или вы увидели ли вообще наш недочет? Вот именно постпродажное обслуживание. Если кто-то вспомнит, кто-то себя отметил, это вообще, я считаю, что этот человек гений продаж. Скажите, часто ли вы звоните человеку, когда он купил на следующий день? то какие вопросы вы ему задаете, если звоните? Допустим, ну вот, немножко вытолкнул вас. Так, класс, уже своими жестами мимикой Татьяна Умница. Так, да, Галина, через день. Через день? Через день звоним. Так, смотрите. Мы не раз слышали от наших лидеров, от наших спонсоров, от наших спикеров, что, к примеру, вот кто мне сейчас быстренько напишет. Насколько хватает духи 20 миллилитров? Насколько хватает духи 50 миллилитров? Насколько хватает пробник? Так, два месяца. Что? На два месяца это 20 миллилитров, я так полагаю, да? 50 миллилитров в 3,5 месяца. Так, будут другие цифры? Но ну, во всяком случае, я хочу сказать, думаю, вот с этой информацией знакомо большинство. Но делаете ли вы это сами? Вот смотрите, когда, мы, когда я перечисляла эти бизнесы, они ведь все построены именно на, на постпродажном обслуживании. Не всегда в WhatsApp пишу, два недели, смотря сколько наносить. Так как вы духи говорите. Давайте ну, вот это четко для себя мы уловим. Один из тех моментов, где мы можем проиграть вот в этой конкуренции с этими людьми, которые строят вот эти бизнесы грамотно, с четкой целевой аудиторией, вот именно в этом моменте мы можем проиграть. Мы можем подряд терять своих клиентов, тем более, когда каждый год по 500 новых сетевых компаний будет появляться люди не прибавляются в таком количестве, а бизнесы прибавляются, сетевые компании добавляются, еще теперь традиционный бизнес хорошо обслуживает. А мы упускаем такой важный момент, ведь самое главное это постпродажное обслуживание, когда я вот вам уже эту статистику говорила, что для того, чтобы у вас появился новый клиент, нужно в 7-10 раз больше приложить усилий, денег, чтобы появился новый клиент. А, а чтобы ваш клиент, вновь, бывший клиент в ночь купил, для этого не нужно столько усилий столько денег. То есть мы теряем на ходу. Мы обслужили человека и бросили. Нравится ему, не нравится, хочет он или нет. Вы вот знаете, хорошие продавцы, вот у меня есть... Одна дама, она продает очень хорошо и очень с умом. Она очень продает, знаете, очень красиво. У нее в блокноте, я увидела, у нее список людей. прям вот конкретно, что эти люди взяли. Что они купили и какого числа. И, допустим, кончился у нее пробник или закончились духи. Она это через три месяца напоминает. Ой, у тебя духи там еще не кончились. Ты знаешь, у нас такая... Классно, новинка появилась. Я вообще на днях так хочу к тебе зайти и показать вот новинку. Что на этот раз скажет вам ваш клиент? Он уже в голове, да, какая молодец, она помнит. Или вот очень часто говорит, ой, мне вот нужны, нужна тоналка. Вот клиент заказал, я не помню. И она не помнит, у там стерлась цифра. Я говорю, господи, сколько мы говорим про это сколько мы говорим, ну давай теперь вот думай, кто ты будешь делать, ты уже свои деньги потерял. Скажите, права я или нет в этом вопросе? Самое обидное, это вот мы здесь теряем. Да, ну, надеюсь, что я права. Давайте, друзья, вот этот момент мы будем исправлять. Потому что когда я вот про это узнала, когда я прочитала, вот как традиционный бизнес сейчас, можно сказать, облизывает клиентов, а мы-то где? Мы-то где? Мы же здесь это можем. У нас такой красивый бизнес, такая красивая продукция. Мы можем маленькие подарочки дать. Вот эта дама, которая красиво обслуживает, она, например, так делает. Она, допустим, человек все купил, она говорит: Ой, я тебя на счастье дам вот такую маленькую открыточку, и знаешь, здесь аромат, который поможет тебе, чтобы твои денежки далеко от тебя не уходили. Вот сколько она потратила на это денег, скажите? 0,00000, ну целых 0,001 копейки. Зато какое у человека настроение, и как он благодарен, что он о нем подумал. То есть здесь даже, даже если вы делаете скидку там или что-то, оно не так важно, когда вы вот делаете такой подарок необычный. Давайте мы тоже будем делать такие вещи. Так. И все, ребята. Я почти что заканчиваю, почти что у нас осталось там пару слайдов. Сегодня я хотела вот э, э, э, рассказать то, что рассказала. Так, мы укладываемся. Скажите, пожалуйста, что вам сегодня запомнилось. Первые вопросы разбираем. Что вам сегодня запомнилось? Вот четко. В конце урока любого мы подводим итог, и вот одну какую-то небольшую фишечку мы, я вам советую внедрить. Вот скажите мне, что одно единственное, один единственный пункт вы бы у себя внедрили в вашей работе, преподаватель. Может быть, вам вообще ничего не хотелось бы внедрять. Что вам вообще хотя бы тогда запомнить? Первый вопрос. Второй можно. Что конкретно вы начнете внедрять и что вы уже успешно используете? используете. Вот первый-второй вопрос можно соединить. Так, насколько важно постпродажное обслуживание? Отлично. В жизни и в бизнесе мелочей не бывает. Это точно. Все верно. Спасибо, любимый. Уметь себя показать. И не только себя, да, но товар лицом. Есть такое выражение, да, товар лицом показать. Я телефон пишу, а число не писала. Сейчас начну. Телефон пишу, а число не писала. Так, а сколько, Дания, наверное, ты пропустила денег мимо, мимо твоего кошелька? Давай будем все денежки собирать. Позвоню своим клиентам, Наталья. Отлично. Так. Ну, ребята, я обзванивать на второй день. Вот это вообще звукодера. Ну, прямо вот в точку. Обязательно это нужно. Иногда они, конечно, могут сказать, ой, что-то, вот это вот... Ну, знаете, вот этот может я зря купила. Вот именно для этого надо позвонить, чтобы у человека вот эти вот... Эмоции отрицательные не остались, чтобы он с ними дальше не шел. Вам нужно объяснить, что там, допустим, такой аромат или там что-то. Вот только надо правильно пользоваться. Вот смотри, вот это вот так, вот это вот так, это все объясняйте. Проявляйте заботу. Запомнилось про аромат подарок. Обратить свое внимание, усилить продажное обслуживание. обслуживания, ну, молодец. Ну что, <клёх> друзья? Постпродажное обслуживание, именно это я и хотела сильно-сильно до вас донести. Да, обзвонить на второй день очень важно. И вот смотрите, если мы все это вот будем вводить, я думаю, что у нас а, начнет увеличиваться количество продаж. А мы ведь ничего не вносим, мы никакие деньги не тратим. Мы просто просто проявляем заботу о нашем клиенте. Мы ничего дополнительно никаких денег, никаких усилий, мы ничего не тратим. Мы просто своего клиента не отпускаем другим, которые Вьются вокруг нашего клиента тучи. Мы только продаем продукт, но и себя, конечно. Так, ребята, замечательно. Еще давайте поговорим вот про это. Академия Профессионального бизнеса. Вы знаете, сейчас у нас идет борная тусовка. У нас идет подготовка к обучению. Я сама тут на первом этапе тоже застряла. Вернее, не сейчас, а как-то в начале, потому что не была внимательной. первые три занятия оказались в одном, и я сделала первое занятие с до два дня. Упс, нет, я по новой его сделала, потом опять жду три дня. А мне я задаю вопрос, я говорю, а вы, вы заметили, что там, говорит, три задания? Я говорю, вот это, да, какая невнимательность. То есть, вы знаете, надо, во-первых, нам очень внимательно отнестись Ко всему тому, что сейчас идет в нашей компании. Вот что я хочу сказать: когда мы продаем, вы, наверное, знаете, что есть такое понятие создания дефицита. Мы стараемся, вот, когда, идет, когда мы продаем, нужно обязательно создавать какой-то дефицит. Допустим, сегодня, допустим, поступило мало. Продукции вот этой, это новинка, пока вот она, не знаю, скоро будет. Или, допустим, вы знаете, вот кроме, кроме дефицита есть еще такое понятие дедлайн. Вам знакомо это слово? Дедлайн это значит вот какая-то конечная дата чего-то. Дед, это мертвая, мертвая линия. Вот до этого вот, все это линии мертвые, дальше нельзя. Ну, например, объясню. допустим вот вы знаете, вот наши покупатели, вот те, кто покупает на этой неделе аромат, у нас для них акции. Но эта акция, она только до субботы. Потому что в субботу у нас принимает сертифицированный аромастилист, И он подберет аромат для одного из ваших образов. То есть не надо говорить, что он там гардероб и все прочее. Он подберет один аромат для вашего, для вашего образа, какого-то одного, который для вас очень важен. Вот это человек должен купить вот до субботы, чтобы получить вот это. Старайтесь вот это сделать у себя, создать дефицит и сделать дедлайн. Раньше у нас не было понятия продаж такого пункта. И у нас много чего не было, сейчас борьба за клиента идет, идет сильнее. Вы, наверное, помните, что такое трипвайр, да? Это когда мы стараемся человеку, чтобы он хотя бы пробник или нанес, или купил, или как вот в магазин мы заходим, померьте. Это же мы за это денег не берем. Ой, ну не понравится, вы же не будете платить. Давайте померим. И они любой ценой заставляют вас мерить. Вот это касание. Вот. И нам тоже это нужно делать. Это вот любой ценой, чтобы человек прикоснулся, сделал первое касание, нанести ему аромат или что-то такое. Какое-то действие, которое должно быть первым касанием. Вот я раньше в одном из вебинаров тоже приводила пример про Макдональдс. Вот они заметили, реклама идет постоянно этих бургеров. Они У них 50 рублей. Никакой прибыли с этого бургера нет. Прибыль они начинают получать со второго, со второй, третьей, четвертой покупки. Идет upsell и crosssell. Вы знаете эти слова. И это мы у себя тоже стали внедрять. Потому что люди сейчас уже избаловались. Они уже получают там и здесь предложение, и тут предложение, тут подарочек, там подарочек. Нам тоже надо быть в русле всего этого. Поэтому будет очень замечательно, очень профессионально с вашей стороны. Если вы вот эти правила устроите. Так, то что у нас тут происходит? Так, обзор, мы только протягиваем себя, лимит времени, да, на Вот, и а, про... А, почему я вот вспомнила про академию парфюмерного бизнеса? И точно так же вы можете, например, там, консультацию виза, визажиста, или там другую какую-то консультацию, ну, все что угодно, то есть ограничение. Тем более, если у нас а, будет такое количество парфюмерных стилистов, мы и себя можем предложить и сказать, что я вот тоже веду, при, веду прием, а, тогда-то, вот если вы вот это, вот это, вот это сделаете, я сделаю то-то, то-то, То есть какая-то маленькая сделка. И нам здесь очень хорошо вот поможет это наше новое обучение Академии парфюмерного бизнеса. Всем желаю обучения в этом и в этой, в этой академии и желаю, чтобы это все очень нам помогло именно в продажах и в увеличении нашего товарооборота, наших денег в кармане. На этом, друзья, моя часть заканчивается. Если у вас будут вопросы, напишите вопросительный знак, и я подожду. Если у вас нет вопросов, я просто я очень так сильно все жевала, возможно и нет вопросов. Так, вот сейчас у нас в офисе по некоторым ароматам прямо сильный дефицит, а то люди будут знать, как у нас быстро разбирается продукция. Спасибо. Да, нам помогли, дефицит создали. Так, это надо нам в пору дефицит создавать среди дистрибьюторов. Так, спасибо, спасибо, будем оттягивать, чтобы быть над конкуренцией. Отлично. Так, вопросов пока нет. Так, ну, если нет, друзья, это мы выгребли у вас товар. Вот и дефицит. Так, у кого-то дефицит, а у нас не дефицит. на заначки делаем. Так. так. пожалуйста, пожалуйста. Ну, все, вопросов нет, да, девочки? Ой, друзья, мальчики, девочки, была... Очень мне было приятно с вами меня сегодня вести разговор. Очень мы с вами хорошо поработали. И мне приятно, что эта тема тоже вас выгоражит. И я думаю, что мы с новыми силами, с той продукцией, которая у нас вступает, и которая еще поступит, мы ждем продукцию, замечательную декоративку, которую нам презентовали в Москве. Мы сделаем большие-большие продажи. Так и друзья. Ну все, тогда прощаюсь. Спасибо вам. До свидания. Благодарю спасибо, как всегда, потому что вам совершенствовать. Да, пинки, конечно, мы даем. Нам тоже эти пинки нужны. Спасибо, Аусу. Ну, друзья, до свидания тогда. Я отключаюсь. Впросительных знаков, знаков не вижу. Пожалуйста, Татьяна.